Привет ребята, сегодня мы будем лепить крокодила Ген. Для этого нам понадобится пластилин, фольга, зубочистки и инструменты. Возьмем зеленый пластилин и вылепим мордочку крокодила. С помощью светло-зеленого пластилина высветлим мордочку. Для этого сделаем тоненькую лепешку и приклеим ее к нижней части головы. Пальцами сделаем плавный переход. Скатаем маленький белый шарик и приклеим глаз на голову. Тоже повторим со вторым глазом. Скатаем и приплющим зеленую колбаску и приклеим над глазами веки. Из голубого пластилина слепим два шарика и приклеим их в глаза. Затем из черного пластилина слепим зрачки. Зубочисткой сделаем углубление на носу в форму прямоугольника. Слепим нижнюю челюсть и приклеим ее в голове. Из красного пластилина сделаем лепешку и вклеим ее в рот. Разгладим ее пальцами. Светло-зеленым пластилином сделаем переход на нижней челюсти. Скатаем две небольшие колбаски, приклеим их в уголки рта и разгладим пальцами. Теперь сделаем зубы и при помощи зубочистки вклеим их в рот. Сделаем заготовку для туловища. Для удобства обклеим фольгу вокруг зубочистки. Из белого пластилина сделаем рубашку. Обклеим верхнюю часть туловища так, чтобы ближе к шее было сужение. Возьмем красный пластилин и сделаем из него пальто. Для этого с большой лепешки вырежем прямоугольник, которым обернем туловище. Сверху загнем края так, чтобы получился вредный. Из более темного пластилина сделаем пуговицы. Зубочисткой сделаем отверстие в пуговицах и рубашке. Маленькие черные шарики и пуговички приклеим на рубашку. Слепим белый квадратик и разрежем его по диагонали, чтобы получилось два треугольничка. Приклеим воротничок на рубашку. Затем сделаем руки и приклеим их к туловищу. Теперь сделаем ладошки. Шарик немного приплющим и ножом вырежем пальцы. Такие ладошки у нас получились. Вылепим ноги на зубочистках и воткнем их в туловище. Ножом вырежем пальцы. Слепим треугольный хвост и приклеим его под пальто. Украсим нашего крокодила черной бабочкой. Слепим коричневую шляпу. Для этого скатаем два шарика и сплющим их. Один в лепешку, другой поменьше. Наденем шляпу на голову. Нашему крокодилу необходима гармошка. Возьмем черный пластилин. Раскатаем толстую колбаску и придадим ей форму, похожую на гармошку. Ножом сделаем надрезы, немного отступив по краям. Из белого пластилина вырежем клавиши разного размера, подлиннее и покороче, и приклеим их на гармонь. На другую сторону приклеим маленькие шарики черного и белого цвета, кнопки. гармошку передадим в руки крокодилу Гене. И теперь он готов. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я слепила чебурашку или шапокляк. Спасибо, что провели это время вместе со мной.